Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ, в данном ролике я расскажу очень интересную информацию, а именно когда же выйдет обновление в игре Among Us, когда же мы сможем поиграть на новой карте, которая называется Airship. Ну а пока бабы флексит, я попрошу тебя лайк авансом и подписку на канал, если ты не подписан, потому что почти 78% зрителей смотрят мой канал без подписки. Ну а пока ты подписываешься и ставишь лайк, я пожелаю тебе приятного просмотра. Мы уже два месяца ждем, когда же выйдет это обновление, и порядком уже устали. И, конечно же, все вопросы идут к разработчикам, когда же выйдет новая обнова. И, конечно они уже перестали отвечать на этот вопрос. Раньше они просто ровлили, а теперь, видимо, забили. Однако мы знаем то, что новая карта уже готова, все новые задания, все новые анимации уже давным-давно готовы, и на этой карте играли аж в прошлом году, когда Among Us вышла на Nintendo Switch, там сразу было обновление, однако обнова не должна была выходить, это оказался баг, все пофиксили, однако мы все равно знаем то, что новая карта уже готова. Также мы знаем то, что в команде разработчиков появился еще один новый разработчик, и этот разработчик является программистом. А значит то, что прогресс обновления, он должен быть улучшен. И получается то, что обнову мы должны прям скоро получить. Однако, все это время разработчики потратили на то, чтобы они пофиксили баги. Но все равно эти баги были незначительными, поэтому разработчики быстро все это решили. Ладно, мы это все и так знаем. Самый главный вопрос, неужели разработчики выложат обновление завтра? На этот вопрос я отвечу, но только давай мы проведем один тест. Знаешь ли ты музыку, которая играет на фоне? Если ты угадал эту песню, то тогда, пожалуйста, напиши в комментарии, что это за трек. Точнее, откуда ты узнал об этой песне. Самый главный вопрос, неужели завтра выйдет обновление в игре Among Us? И да, это так. Обнова выйдет либо завтра, либо в пятницу. Разработчики нас давно готовят к тому, то, что обнова выйдет в середине февраля. Ну и наверняка мы завтра или послезавтра получим обновление в игре Among Us. Но очень важно то, что обнова будет выпущена в бета-тесте. Ну а через две недели обнова будет в свободном доступе. Я уже давно говорил то, что разработчики абсолютно всех игр выкладывают обновления в предвыходные дни. То есть, либо в четверг, либо в пятницу. Но самое главное то, что бета-тест будет доступен абсолютно всем. И нету никаких 4%, которые получили доступ к бете. Прямо сейчас абсолютно каждый человек может стать бета-тестировщиком. И завтра-послезавтра получить обновление в игре Among Us. Но завтра, послезавтра, когда уже выйдет обнова бета-тест, бета-тестировщиком уже нельзя будет стать. Поэтому быстрее, торопись и становись бета-тестером. Но здесь самое главное то, чтобы успеть стать бета-тестером. В общем, нам остается ждать либо завтрашнего дня, либо послезавтра. И тогда мы уже будем играть все вместе на карте Airship. Но я попрошу тебя написать интересную идею для ролика в комментарии. Ну а если ты напишешь правда интересную идею, про которую я запишу ролик, то ты тогда попадешь в мое следующее видео. Ну а бабы до сих пор флексят. Это значит то, что нужно все-таки поставить лайк и подписаться на канал, если ты еще не подписан. Ну а нам остается ждать и ждать. Но все-таки обнова правда будет очень скоро. В общем, режим ожидания включен. Поэтому я на этом моменте закончу ролик. Спасибо за просмотр. Всем пока.